Всем доброго дня, с вами, вами Тройщик Лёха. В предыдущем ролике рассказывал, как собрать фермы для крыши, как их правильно высчитать, для своего размера и региона. Сегодня мы их поднимем на маурлат и полностью соберем скелет крыши. Для начала я позаботился о страховке и закрутил три бруска 50 на 50 со стороны будущего фронтона, чтобы первая ферма при установке не упала и не погнул светский забор. это всегда опасно и интересно хочу посоветовать строительный канал газоблок 34 Автор зовут серго он начал свой стройдом вместе с семьей и известными компаниями страны однажды серго в день начала своей стройки пригласил сразу шесть компаний которые прямо на стройке произвели презентации теста своего продукта вместе с отцом они смогли поднять 100 квадратных метров первого этажа за 30 дней и еще 100 квадратных метров второго этажа за 32 дня на канале проводятся тесты разной продукции, приглашаются различные мастера и специалисты. С Сергой делится фишками, своим личным опытом и показывает, как это все он делает. Канал называется Газоблок 34. Не забудь подписаться, ссылочка будет в описании. Ну а теперь приступим к подъему. Поначалу планировалось вызвать манипулятор, но как-то раз в дружеской беседе прозвучала фраза. Да мы их сейчас вручную на раз-два поднимем, Леха. Ну, сказано сделано. Положили две направляющих доски, двое подают, один бесстрашный принимает. Для балансировки использовал веревку, чтобы центр не бегал от хозяина, который принимает наверху. Первую ферму я прикрутил к страховочным брускам, поставил распорку, и уже остальные фермы путем перемычки прикручивал друг к другу. Поднимали их бодро, и сам подъем прошел довольно быстро. Я их дольше прикручивал, чем длился весь сам подъем. На следующее утро с помощью обычной нитки я выровнял все фермы в одной плоскости. Теперь их нужно расставить на одинаковое расстояние друг от друга. После расстановки все фермы я прибил 120 гвоздями прямо к мурлату. Чтобы крыша могла устойчиво сопротивляться ветрам я поставил дополнительные ребра. Прям по центру стропильной ноги. И бонусом туда я еще добавил маленькую металлическую пластину. Для маленькой крыши это всего лишь 12 штук, поэтому не сильно-то накладно по сравнению с крышей основного дома. Ну и конечно же, чтобы окончание стропильной ноги не скакало по мурлату, я их тоже поставил и расклинил этими же брусками в распор. Следующий этап – это гидрозоляция крыши. Для этого используем мембрану. На них обычно написано, для чего она, где используется, но главное для меня, она не написана, какой стороной вверх. Ну, то есть, ближе к металлу, либо к шиферу, что у нас там, неважно. Она служит обычно второй кровлей. Если основная кровля прохудится, то эта мембрана спасет от протекания основного нашего чердака. Плюс ко всему, она еще спасает от капель конденсата. Так что это тоже пригодится. Как только я положил мембрану, сразу же пошел дождь. Поэтому, чтобы не терять зря времени, я сделал внутренние упоры и распоры. На большой крыше не показывал как их делал, а вот на маленькой с удовольствием покажу. Эти распоры нужны, чтобы при боковом ветре крыша не сложилась. К тому же они способствуют гашению колебаний при сильном ветре. Первый день я успел пристрелить нашу гидроизоляцию только степпером. На второй день я уже закреплял ее рейками 50 на 50. Для своего удобства, комфортно и как бы безопасности работы наверху, на все рейки наживил гвозди еще на земле. А когда поднялся, уже просто их бил, не прицеливаясь и без пачки гвоздей в кармане. Да, кстати, я помню все ваши советы для крыши, поэтому в этой кровле практически везде используют только гвозди. Если саморезы есть, то они либо как наживляющие элементы, либо для ниточки. То есть саморезы у меня полностью исключены. Теперь все лишнее отпиливаем и переходим к обрешетке. И её я сделал из доски 100 на 25. Но многие советуют почему-то использовать 150 на 25. Я об этом, кстати, вспомнил уже в процессе монтажа. Ну, поэтому поздняк. Делаем из 100 на 25. В моем случае ничего сложного. сбивай как хочешь, отступай с одинаковым шагом и колоти. Почему? Потому что финальное покрытие у меня будет шифер. А вот если у вас будет металлочерепица, то не забудем высчитывать шаг. А то можно проселить мимо. Закончил со брешоткой, отмеряю необходимый размер, отстреливаю ниткой и отпиливаю лишнее. В итоге получилась довольно серьезная и бюджетная крыша. В следующей серии мы это все полностью обошьем шифером, и вы уже увидите полностью собранную крышу. Но ну, а пока давайте не болейте, не скучайте. Сам был Леха.